Прекрасный курс по контекстной рекламе рекомендую всем, потому что 90% практики все преподаватели показывают не только слайды, но вся настройка показывается в интерфейсе. Это самое главное. Детально по всем настройкам. Очень прекрасно, доступно и понятно, поймет каждый. Поэтому рекомендую очень классные курсы.